Меня достаточно долго не было на Мухастран斯基. Я нашел интересное правило в основных правилах этого сервака, а именно сопрано. Запрещено любое содействие использование названий или упоминания клана сопрано с хвалебным контекстом. Пермобан. Что это за клан такой интересный? Хочу узнать чисто у игроков. Они тут по-любому во всей движухе крутятся. Что это? Что это вообще? Я бегу, бегу, бегу. Удержаться не могу. Я слоняюсь по серверу и никого я не могу найти. Никто особо ничем не занимается. Все просто что-то обсуждают. И я привык то, что когда я захожу, автоматически не начинается, а происходит еще до моего прихода экшен, в котором я тоже могу принять какое то участие. Как видите, не всегда так бывает. Пум-пум-пидум, пум-пум-пидум. Пошли, пробиздимся, Ну пойдемте, да, пойдем. Бибинка! Бебинка и дальше! Машки я кто, победи-ка! Бедык-да-да-ка! Пизды Пизды кого-нибудь о, давайте гопника гопнем. 4. Это относительно безобидные менты. Почему относительно? А потому что они поняли в конце концов, кто сидит за монитором этого самого гопника. Причем это достаточно странная логика. Изначально они собирались себя вести, ну как дурачки, а потом как только они доперли, они уже решили перестать это делать. Ну а почему вы не топите это до конца? Вы же просто обрубаете мне ветку с контентом. Зачем? Ну да ладно. Он этой репликой нарушил правила нон-РП. Ну да ты, тормоза вжми, блять. Охуети, Тормоза включи. А чё как? Кстати, пиночет, не пойму. Леурол? А чё ты к нам спиной оборачиваешь? Это вы, это вы, это. Астук. Это вы, это вы. Не, не, не, это не, не, это нет. не. Лев Профессию узнал. 60 минут. Не понял. Почему? Не, секунду, секунду, у секунду, секунду. Андрей, Андрей, в натуре опусти оружие. Гражданин, почему, почему, и почему, почему, почему, и почему? Вот у меня вопрос. Нас это обидел. Не обижайся. Давай. Да съебись а ты нахуй отсюда. О, он нормально. У вас есть лицензия наружу, есть. гражданин? О. Какой? А это, ребята, фрипуш, который не может быть как либо обоснован, потому что идет абсолютно спокойная беседа, а не выяснение отношений. Кусочек, довезите меня куда-нибудь. Я да хочу покататься. Не прекратить. Ребята, на ваших экранах медиум РП обезьяна. Почему медиум РП? Потому что в правилах сервака прописано, что этот сервак базируется на медиуме. В итоге вторая мартышка увидела, как первая меня толкает, и решила присоединиться. Но как только получила абсолютно такую же ответку, достает ствол и начинает качать права. И чё, блять, к стене? И чё? Батч? Выстрелишь? Да и? Умешь чтобы прям со мной путь. Не хуй руки распускать. Что надо то? Ну, что? Что такое? что ли, ребят? он? за тебя. опас. Нормально, у нее был автомат на спине, мы проверили лицензию, все хорошо, документы в порядке. Может пойти нахуй домой. при. Вообще какие руки, бля. Да заебал ты со своим Пушем. Да что ж тебе надо, таблет от меня? Зачем ты это делаешь? Да посмотри, как он сексуально стоит, у него всякие штаны, какая кофта, блять, шапочка ушами. И что ты мне сделаешь? Все подкидывали я батарею. А что? Да я не собирался ничего делать. Может Где ты? Ох, а? ты меня особо не сдался. Что тебе надо от меня? Ты особо не сдался, вот наглядно, да. О -о -о. Стой, долбоё ты долбоб! А грыза, хуйни пошел Я а. тебе ноги нахуй отрубал. Привет. Шерлок, брат! Шерлок, Шерлок, подвези до казино, по-братски. казино. Вышел с машины раз. Вышел из машины два. вышел с машины Не ебаш, не ебаш, не, ебаш, не ебаш, долбоеба, не баш не Окей! Okay. Спасибо. Да. Блять, сука. Остановись. Что? В стене. Друзья, где можно машину прикупить? А, пошли, покажи. Немного не понял его логику, его ставит лицом к стене полицейский, и подходит какой-то левый чел, спрашивает насчет покупки машины. Ну да, блять, конечно же, я сорвусь с обыска, а также с постановки лицом к стене, чтобы объяснить, где купить эту блядскую машину, конечно. Ти не говорю. Раз. Виктор, <социсленный> Виктор. Нет, нахуй. Маши... Лицом. А Нет? Я не Виктор. Пиздуйте машины, блять, сейчас Похоже, я припаркую да, так, происходит, yeah. происходит? вам будет выписан Какой штраф за высказывание публичное неуважение полиции. лекции. Остановись, Два. три. стоять, стоять. Стоять, стоять. Это стоять, стоять. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Ну, если чел не хочет адекватно отыгрывать и во время пиздилого дубинка умудряется как-то убежать в машину сесть, то зачем мне его пытаться дальше как-то заковать в наручники, если я могу просто его взять и расстрелять? Открой. Что за хуйня происходит? Сука, ну ты пытаешься ж с ним нормально поговорить. Ну что ты, блядь, творишь? Ну, НРП и ФРРП, два часа, блядь. Иди нахуй просто, долбоёк. 20, ну, на рп плюс ФРРП. Спецназ берём. У них еще есть около минуты, чтобы пойти домой. И так, Админка у меня все еще есть, нормально. Так, ну тут все по Лицом к стене. Нет, лицом, лицом, к стене. Лицом, к стене. Лицом, лицом к стене. К стене. К стене. Все, зарыва, да. его, Остановись. Э, остановись, я... раз, стоять, остановись, раз. остановись два. А можете подставиться? Пытайся Остановись, говорю. Ч, блин, каждому, блядь. Представьте снимать. Давай, давай, давай, давай. Представьте, блядь, для начала, да. Чтоб не уехал, машину надо ебашить. он понял ну вот это отыгранство а нет что ну не да он уже долбоём но он, он, он вперёд полностью согласен полностью ой господи блять да сука ну нельзя было просто отыграть хотя бы нихуя себе нормально ладно кабанчиков у тебя будет максималка у меня нет настроения 60 минут 7 времена лабус 4-1 плюс еще на по 60 минут за каждое выходит выходит 183 часа 3-1 бан нахуй нехуй было нарушать опа опа перчик давай лови нахуй да. давай побежали блять э, Сэм давай а давай давай я обхожу я обхожу Слезай! Слезай, говорю! Слезай! Раз! Два! В стеге! В стеге! Куда ты суешь сюда? Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! остановитесь нет, стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Нет, Алодня Николаев, не, ты я не слышишь, что а, ли? Алон? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, я, я стой, говорю, Показывай, это показывай документы. Доказательства того, что ты, свои, ручке, что того, что ты как... ФСБ. Давай. Я ФСБ. Ну давай показывай. Я ФСБ. Докажи. Сними маскировку. Вам друг говорит мой ло. Да мне похуй на твоего друга, Ку показывая Я маскировку о, свою. Маскировку. Раз, блядь. Слышишь, Да это подделка. <селья> Он начал обманывать. Слышу. У него документы, еще наверное, поддельные. О, -о поддельную удостоверение. Маскировку снимай. Удостоверение. Маскировку, Какое маскировку? Снимай маскировку, говорю. Снимай маскировку. Дубинку достать. Дубинку достать, говорю. Дубинку достать. Дубинку доставай, слышишь? Дубинку дубинку достал на этом серваке обыски вот таких ребят якобы под прикрытием устроены таким образом то что ты до них докапываешься и они тебе просто показывают какое-то снаряжение полицейского в доказательство того что вот у них реально есть маскировка кто-то просто снимает маскировку показывая свою настоящую госпрофессию или же показывает свою единицу снаряжения какую-то дубинку таран или же наручники но ну, что-то в таком духе что доказывает что ты реально гос этот же дебил пытался от нас сначала скрыться на заброшке потом спрыгнул мы его настигли и тут он Начал рассказывать нам легенду о том, то, что он Гос. Но ну, раз ты гос подбежал бы, показал бы свое снаряжение или же маскировку, и проблем бы не было. Скажите, бы, если вы хотите если удостовериться в правоте. Я, я не знаю. Если, если я хочу удостовериться, он должен показать свое удачи, снаряжение, 17, 10, 10. которое выдают каждому сотруднику. Поэтому показывай хотя бы свою дубинку Мне или же таран, есть. который у тебя есть. Игроку БРК сок Админа выпало РП удачи 15,100. Ну, не знаю, слышь, Перчик, Перчик, ну-ка, проверь -ка, ты его, достоверь. Не знаю, чё Игроку Перчик выпало РП удачи 55,100. Хуйня, а в тюрьму не... летишь. В тюрьму летишь. о, -о, -о, -о. Так оно ложное, а я да? Знаю. Да, чтобы он это о, оскорбление, еще и оскорбление, летишь нахуй. Сейчас он отлетит за то, что он не дома во время комендантского часа, потому что он гражданский, а не гос. А оскорбление я естественно учту, запомню, зафиксирую на демке, чтобы в следующий раз его посадить, как только я его увижу на свободе. Вспомни, О... кто это говорил, ты лох. Ну не-не, перчик, это не адекватный полный, их вообще прям <салит> надо заставить. <салит> тебе сейчас по горбу нахуярю, долбоеб, у меня пройдет, же в ушах играет, я тебя убью нахуй. Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! а Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! Подравствуйте! как вы можете увидеть на экране сейчас подходит к концу, но нам нужно разрешение от мэра хотя бы устное, чтобы проводить плановую проверку на нелегалу гражданских. Просто подходите, стопаете, обыскиваете человека на нелегал. Если вы делаете все правильно, то играть за госов на этом серваке одно удовольствие. Объясню почему. Во-первых, пассивная зарплата. Просто за то, что вы играете на этой профессии, время от времени вы получаете неплохой такой оклад. Плюс еще к тому, что у вас есть этот пассивный заработок, вы сажаете людей, которые работают в тюрьме, и вам еще с них капают деньги. Во-вторых, играть на госе, соблюдая и зная правила, это очень классно, Потому что у вас есть абсолютно все карты на руках После камчаса вы идете, получаете устное разрешение от мэра И фиксируете его также на демке И идете обыскивать людей И тут у вас абсолютно полный карт-бланш на то, чтобы людей обыскивать, сажать или же выписывать штрафы Мы говорим о самом дефолтном РП Это когда ты подходишь, человека ставишь лицом к стене, объясняешь почему Обыскиваешь его, если ничего не находишь, ты его отпускаешь, и он идет дальше по своим делам И тут все как бы ровненько, ты даже отыграл РП Но есть еще другая сторона Это когда челик не хочет отыгрывать РП, становиться лицом к стене и так далее Тогда ты его можешь, во-первых, расстрелять, во-вторых, ты его можешь после этого еще и забанить за нарушение правил ФИРРРП, потому что у тебя в этот момент будет наставлено на него оружие. Со временем я понял, то, что играть за какого-нибудь ГОСа намного лучше и интереснее, чем за какого-то бандита. На бандите постоянно одно и то же. Ну, со временем, конечно, игра за ГОСа тоже превращается в рутину, но все же. Потом едет... Я в да? ФСБ в маскировке. Мэр! Типа, Нафиг ты второй раз Арбуз, арбуз, я робус, только робус. тут первый Мэр. раз. Мэр. Говорю, я могу показать... Арбузик, арбузик. Да. У нас тут вот человек, Он что-то проверочку хочет. Прими его пер. Да пизда. что тут так, блядь. Нам нужно а разрешение чё на проверку плановую. Чего-то так вечи по моим светам. А кого Да Ладно, разрешаю. Иди. Дай по... проверяйте. Чё за несолидарность ебаные? Сам, ну пожалуйста. Все. А ч, кого проверяем? Может чем-нибудь помочь. Да не-не-не-не, нас тут и так достаточно. Бля, Росгвардия как раз вот когда нужно будет колени ломать, пойдем. Да вон еще Мужики, добрый день. Последуй. Все, пожалуйста, лицом к заборчику встаньте. Присутствующие. Причина плановая проверка, Проверка на неделе. Можно я ознакомиться, да. Так, вы свободны. Вы свободны. Вы. Как вы вы, вы здесь... лицом к заборчику. Ага. Комьтесь. Лицом к забору встаньте. А, а документы можно Какой? я то Показал документы вам, показал документы давали. на ордер, все. Встаньте вот. лицом вот. к стене. А, вот мои ну, документы. Ладно. Вот. Сейчас мы осмотрим отлично и все. Все, все, все вы свободны. Раз, вы свободны. Раз, вставай лицом к сине, встаньте, пожалуйста, лицом к забору. Все, вы свободны, валимбийте, вы свободны, лысые. Да-да-да. Так, в кепке гражданский, пожалуйста. Лицом к забору. Подождите, я выясняю, у нас, у нас выяснение. Вам уже предоставили все необходимое по бумагам, чтобы вы Нет, встали. мне показали, но я, я, я плохо присмотрелся, подожди. Меня это вообще не волнует, я сейчас еще раз прошу вас, встать лицом к стене, к забору. Нет, там. Мне, мне не показали, я не знаю, что, что. Там. Я все, вам покажу я показал, сейчас свои давай, документы, да. и так вы показал, становитесь лицом к забору. Документы. Так он показал документы, а я не знаю, что там изображено, я читаю очень плохо. Я это, нет, тебя, это не это не наша проблема. Я с лицом к забору. Оце. Подожди, ты сейчас РП ты Мы уже Что его проводим, а ты его торбозишь? А Мне кажется, я, он я наркоман. Говорю, я, тебя оце, оце я, тебя я не знаю, я нет не воспринимаю, нет воспринимаю. Лицо к стене. Последний не раз повторяю, будь не подчинен. Все. Пошаги кто сидит нет. Скорей сюда сидят. Махонить. На каком месте? А. Машина похожа на фейбусскую перш. Перш машина на фейбуску похожа. Окей. Это не ровно. Это скорей фейбус. Не долго полег жал поле. Да чё с деда взять что только песок без жопы который гадросяпец. Почему меня оружие оставили смиряться? я не Подождите, у него же еще была, получается, статья за оскорбление госорганов. Было. К стене нахуй встал. Был... К стене встал. К стене встал. Вы уже посадили меня за это. Тебя посадили за камчат. И не чего статья? Вы будете арестованы а, за оскорбление че? госорганов во время комендантского часа. А, вот здесь, да А, врач, мы перепутали. А что тогда? Да, такое было, потому что я ему когда прописывал за камча срок, он кричал типа ты лох, ты лох, ты лох и так далее. Но я ему выдал за камча ну, да, да, такое было, такое было. а другое у него еще ну, не было наказания за, за оскорбление, так что все окей. Фри блядь. Ну, блять. Нет. Ебать, придурок, сука. Нет, ну да, нормально же выходит. У меня правда нос забитый, пиздец, я не могу нормально говорить. Я когда начинаю громко... А, пытаться разговаривать, повышать голос, это а выглядит он. достаточно странно. Прекрасно, Сука, я не дышу а вообще. Я тоже. Что да, я тоже, сухо. Пури бегаем всех, повесуем. Ну и правильно, вот до следующего камчаса можно вот это, вот это делать абсолютно законно. Гражданский, а можете на пару минут вот буквально все выйти все из машины, блядь. побеседовать с нами? Какая причина? У нас плановая проверка. проверка на нелегал проводится, подтверждена мэром, есть видеодоказательства, фиксация вот этого подтверждения. Просто проверим вас, и вы поедете дальше работать, если на у меня? ничего не будет. мы всех проверяем. Комчаса нету. Будет Комчас, тогда я выйду. Это не Комчас. Для этого не нужен Комчас. Мы осматриваем гражданских, а не машину. Машина нам ваша не нужна. Хорошо. Эти видео фиксируйте, как вы меня сейчас будете обыскивать. Окей, у нас и так идет постоянная видеофиксация. Не у видео у это нагрудная камера. камера, она в одном из карманов лежит. Давайте я сейчас достану телефон, сам буду все снимать. Окей, только выходите из машины. Сосок хотя бы не палит меня. На машину, облокачивайтесь Мне кажется, я тоже на что-то другое. Потяги. Айноу. Вс ⁇ отлично, облакачивайся на машину. Так, ну все, все отлично. Поводим? В Яндексе зарегистрировано, да, как настоящий водитель? Да, ну, это не моя, Яндекса. Ну, конечно, конечно, ну, номер а документы такси. там или же в приложении, какое-то подтверждение. Телефон же у вас есть, сейчас вот. присмотрюсь, две секунды. что-то попутали, секунды. слушай. Сказать, да, да, все, все, все отлично, короче, все есть. отлично, вы можете быть собой. пойдем? Да, да, да, все, спасибо вам за на Удачная Мужики сюда машину с мигалки заехал. Пойдемте посмотрим. Пошли. За хуйня. Ебать. Не, я пожалуй обратно, блядь. Сука! Бабка ебашит в казино. Где вы такое еще увидите? Блин, я бы, наверное, тоже в казики бы играл, если бы у меня были бы неограниченные запасы денег. Глядишь, приумножил бы А так, ноль на что, сука, умножать. Остановись! Остановись, выйди из машины, говорю! Из машины, говорю, выйди! А, <плодисмент> а Перчит, могу телепортировать? Да, да, да, конечно! Конечно, конечно. Сейчас только скажу, наказание надо выдать, потом начнем. О, перчик, добрый день, а в общем на вас подлежало бы по причине того, что вы нарушили правила фриареста. Вот, расскажите, что у вас произошло. После этого, как вы расскажете, почему вы считаете то, что у него фриарест, вы мы пройдем с вами в Discord, и вы мне покажете демонстрацию экрана. А вы, вы за что арестовали данного игрока, пока он рассказывал? Пару секунд Помните? подождете, мне человеку надо наказание выдать. Вот Короче, что? вначале меня посадили за гос органов а, и комчас. Потом я откупился и встретил его. Просто стою и смеюсь. А он говорит, что у меня была еще статья и садит. За гос органов. Хотя я его в тот момент не оскал. Обман а уже. Да. Сейчас он сам себе нагорит, пока я ищу. Его я в тот момент не оскорбляли, да? Так, но перчик у нас пока АФК Так, сейчас я еще раз перепочитаю, что случилось. Я не то чтобы АФКша, а я просто не могу найти бэд-драйвер äh, правила. Пункт 3.21, на О, все, нашел. Спасибо. Сейчас две секунды, я выдам челу. Угу. Все, не за что, мы вожнем. Так, а мне рассказать надо, что произошло. А да, расскажите, пожалуйста, ситуацию. За что вы арестовали данного игрока? За что арестовали? Начнем издалека Был комендантский час, мы встретили его и его друга, какого-то приятеля знакомого, Арбатского вроде бы, на улице Начали обыскивать, поняли то, что Арбатский не обыскивается, поскольку он ГОС И не заковывается в наручники, поскольку он ГОС А вот этот вот человек, он сначала не подчинялся требованиям, потом пытался сесть, чтобы мы его не заковали ну вот так вот. Mm -hmm. вот. Понял, понял. Он понял. сначала хорошо. так садился, потом ему все-таки сказали уже, пригрозили оружием э, встать. Он отыграл тут. У меня анимации по стандарту. Это не анимация по стандарту, это делается вручную. Вот так вот сесть. Вот. И ты как только нас увидел, ты сел. Смотрите, Перчик, в том ну... дело то, что это такая моделька. Вы по-любому знакомы с такой моделькой. Да. А, вот там он стоит к карманам. Типа руки в карманы сует, а у нас так анимация, что у нас садится. Вот в чем проблема. Ну а я его заковать не мог. В видите, этот он. Вот, а и а дальше Понял. получается. А -а вас пытались заковать. А вы ему давали? Вы сказали его лицом к стене, там, а чет начали? Ну да, там, он встал лицом к дереву, конечно, а че бегать к стенкам-то получается. Мы его обыскали. Я встал лицом к стене. У него, получается, что было... У него было вроде бы оружие, лицензии не было. Он говорит, что вот он, сотрудник. Предъявил, получается, он свое удостоверение недействительное, поскольку он не госсотрудник. Мы отыграли ролл. Я ролл отыграл. Вышло так, то, что в роли я выиграл. И, вот. И он был наказан за, получается... То, что он не находится дома во время комендантского часа Поскольку он гражданский Во время да, того, как я ему хорошо. выписывал срок и причину Он начал меня оскорблять Я это, ну думаю, оставлю потом На потом, потом разберемся И выдал ему наказание за комендантский час А не за оскорбление Потом я его еще раз встретил mm -hmm. и решил ему вот за такое поведение припомнить вот то, что он еще оскорблял госсотрудников. У него -то наказание no, исполнено за. У него наказание-то исполнено было за камчас. Он откупился за наказание mm -hmm. от Камчаса. Mm -hmm. А mm -hmm. вот нарушение оста... отстал. Ну ты отсидел-то за камчас, а за оскорбление ты не сидел. Полицейский сделал все правильно, как бы поскольку по причине комендантский час. А оскорбление госорганов было. То есть вы его оскорбили, он вас увидел, и он вам решил выдать за оскорбление госорганов. Тут пр проблем нет. Но он уже был посажен же тогда. Ну, ты же посажен был закапчаст. Или он. Точнее я. Угу. Ну, вас арестовали по причине комендантский час. После этого, как вас выпустили, или же вот купили? Да, я отсидел. А после этого вы, ну, вспомнил то, что вы его оскорбляли. То есть вы, он вот Перчик решил отомстить. А потом я ничего не говорил. А и чтобы вас демка и есть? Вас Арестовали. Есть? А ну так, тебя слышно на демке? Давайте тогда. А голос на демке у вас слышно? Да вроде. Ну, в смысле, да То вроде. Проверьте, пожалуйста, насчет Да, ты да, проверь, я слышно. Нет, То только если... не обрезай демку Бер... и покажи тот момент от начала до конца задержания первого на железной дороге. И если там сейчас не будет э, твоего голоса, где ты кричишь то, что э, вот ты лох, ты лох, ты несколько раз ты кричал, это отчетливо слышно. И если там этого не будет, то у тебя еще будет обман администрации, потому что на, на демке у меня это все записано. Да, кстати, все верно, Берчик. А, ты же утверждал, что ты не оскорблял и... вначале, и... когда объяснял суть жалобы. Ну, окей, посмотрим. Да. А э, я пока Нашел орешков тогда. поем с Нашел. Орехи Пройти и изюм, тогда тогда изюм дуо... это лучшее сочетание, дуое. которое для а себя А можно тогда в трио? если перчик захочет посмотреть доказательства так у меня у самого демка есть, я могу тут подождать либо в рп побегать, мне без разницы у меня демка на все есть давайте тогда мы вас пока отпустим пока отпустим как и демку мне покажет, я все вам, вердикт вам скажу хорошо, хорошо что ты сука, решил на меня нажаловаться и выбить себе еще больше срок? сам себе наговорил хуйни на обман администрации теперь отдувайся как хочешь я в этом даже участие принимать не хочу Давай к памятнику. Вези, я там выйду, пожалуйста. Вот таксишка нашлась от Следственного комитета. Зашибись, едем. Все, все, все, спасибо, спасибо. Не стоило так близко заезжать. Спасибо тебе, удачи. Судя по тому, что мне кто-то пальнул в спину, кто-то решил меня убрать за то, что я сажаю слишком много людей за их нарушение закона. Поскольку настолько скрытно в кавычках может действовать только ворошиловский стрелок, я понял то, что это был он и оставалась только одна задача, а именно найти его. Стреляться на такой открытой местности без почти что единого заграждения будет но ну, очень пановский я в итоге ухожу на железную дорогу, чтобы найти его там, ведь он по-любому за мной пойдет. Плюсом, поскольку ему правила этой профессии запрещают, чтобы его кто-то видел во время выполнения заказа, а также с оружием в руках тоже нежелательно ходить, он, конечно же, пойдет за мной без оружия, и там я уже смогу действовать на полную. Откуда? Пиздюлина прилетела. Потому, что я в стене нахуй лицом! Сине лицом я тебе сказал, <свистит> блядь. Откуда стрельба была? Сине <свистит> нахуй лицом. Раз, два. Мне кажется, когда он воздух выстрелил, пролетел, что мы его убили. А он в воздух стрелял перед тем, как меня убить? Нихуя себе. Старая Нет, перхоть ебаная. <свистит> Сука, ты... Я, блядь, сразу понял, что... Что-то тут неладное. Ага, ну да. Первый пэ... Вот, вот так вот я провожу большую часть экранного времени на Мухосранске. Я бегаю в поисках каких-то ситуаций. Но вы этого, конечно же, особо не видите, потому что я делаю переходы от одной ситуации к другой. Так, ну у меня ППШ есть. Очень, блядь, современное снаряжение для разгвардии. Но что поделать. Раз ППШ, то будем бегать с ППШ. Опа. Гражданский лицом к стене, пожалуйста, встаньте. Стою, э, подождите, стой, может быть как-нибудь, я не знаю, вопрос этот решим, порешаем. Да не нет, понимаю. вы не дома во время Ковчаса, тут решать уже нечего. Бля, ну пи***. ТРОГАЙТЕ! Ты! ты нахер. Ах, тварь, тварь! Вс. Нет, нет, тварь! Дэхи, не дома, гости, он, а, да, да он дома, он дома улица это наш дом, знаете такую пословицу пока ну, какая... ты понял остановись а остановись раз остановись два в стене понял. по, по я другой, я... этой да. по, -по другой. Все стоит. А за что его? За что? Я у него оружие. Так он меня тупил. У него сайга, бьет. блядь, на спине. И он пытался освободить за заключенного будущего. На ты спине. К... что ли ты не можешь видеть на спине оружие? Ты пьяныш, что ли? Да, блядь, не вижу ли? у тебя на спине оружие, ты ч, долбоб совсем? Кому ты, ты лечишь нахуй? Поведеть, ты все равно сядешь кончено. за то, что ты пытался освободить тебя за... из наручников человека. Иди нахел лошад. Иди не Туда его. Не понял, а чем мы тут делаем? Дом выгодить, Добрый день, всех к дереву, всех к дереву лицо прижимаемся я только, блядь, первую фотку, сука, отсидел, ёбан какого хуя Ну так, ты. Вы будете все арестованы за комендантский час, и вы не дома во время комчаса Стоп, ребят, стоп, ребят, стоп, ребят, по кустам, по кустам, блядь, по кустам, по кустам, по кустам, они откупаться будут Сейчас побежит кто-то, побежит, блядь, побежит кто-то, отвечаю Я скажу, как надо выбегать за ним да блять, молчите нахуй, палимся, блять. Мужики, мужики а. нас вызывают вообще, какого там манники, нужна помощь. Да тут, блять важное дело, люди с вокзала не могут выйти. Оп, побежал налево, ребят, налево, налево, налево. Лови нахуй, лови нахуй. Стоять, сука, стоять, босяк, ебаный, к стене, блядь. Падик, давай, давай, залетаем. Я в слишком молодой, стоять, басяк, сука, к стене. Я, я, я. Стой, тихо. Я, пенсионный... я. А, а, <сос> все закончено. Все задерживайте его. стою стою Тихо, тоже. тихо тихо стой тихо стой давай успокоимся у, вы будете арестованы за то, что а не вы дома вы находитесь во время комментанского черства. Блять, да ебать, Кость. ну ебаный в рот, блять. Вы следующий. Ну серьезно нахуй. Ааа, бля. Ну, блять, да че? я ебался, вы же знаете, я открыла теп золос. Да, сука! Обратно на вокзал, на вокзал, на вокзал, на вокзал. Тело побежало, тело побежало, ребят. Сейчас еще один побежит. Ну тут побежало его ловить. Ничему жизни учит.